Это мой первый видос, правда очень короткий. Я тут расскажу. Вот мой чисто по-пацански, можно так сказать, клуб. В принципе, я буду скоро э, снимать стрим. Вот. Кто хочет, входите в клуб. Рады будем всем. И также... Я вот сейчас засполею. Вот. Можете добавлять, друзья, мне все. Вот. Вот такой вот. Как бы понятно. Мой... Сейчас э, скажу, какой мой любимый боец. Мой любимый боец. Это... Бо. Просто машина. На стриме я буду всех рад. Будем скриниться вместе. Вот такие вот дела. Всем удачи, всем пока.